Альбина Джанабаева и Валерий Миладзе ждут третьего ребенка. 41-летняя экс-участница группы Виагра сообщила, что беременна Фотографию с округлившимся животиком Альбина опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото звезда позирует в элегантном черном платье, обтягивающем ее округлые формы. В ожидании. Коротко подписала кадр Джанабаева. Многие поклонники певицы были приятно удивлены новостью о беременности, отметив в комментариях, что все это время даже не догадывалась, что Альбина ждет ребенка. У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой есть двое детей. Сын Константин, который родился в 2004 году, и сын Лука. Появившийся на свет две тысячи четырнадцатом.